Всем привет, с вами снова я, настоящий ниндзя, и сегодня я хочу рассказать вам о скинах, которые вы, возможно, не видели в CSGO или же просто не замечали. Для удобства я расположил их в топе с шестью местами. Итак, Поехали! Открывает на топ-дробовик максим 7 «Антитерраса». Из не очень-то и старой, но и не новой коллекции «Рассвет». С этой пушки начинается от 230 рублей за армейское качество вида прямо с завода. А пятым будет не менее красивый скин «Тек-9» под названием «Терраса» из этой же коллекции, что и МАК-7. Цена этой Пушкин торговой площадке начинается от 640 рублей за армейское качество вида прямо с завода. Четвертое место занял крутой Галил под названием «Водная терраса» из коллекции, что и предыдущее оружие. Цена этой пушки на торговой площадке начинается от 275 рублей за армейское качество вида прямо с завода. Открывает наш топ-3 классный АУ коллекции рассвет Акихабара. Тайного качества. Цена этой пушки на торговой площадке начинается от 19 600 рублей. Завит немного поношенный. Прямо с завода просто не существует. Мы все ближе и ближе к первому месту, а пока вот вам второе. Это Галил Осколки. Коллекция коллекции этого оружия является Браво. Цена пушки завита прямо с завода армейского качества достигает 300 рублей. Ну и первое место, P250 Грани. Очень похоже на предыдущий Галил, но коллекция уже альфа. Цена этого оружия за прямо с завода промышленного качества начинается от 960 рублей. Также я хочу сказать, что э, оружие и Галил, Осколки и P250 Грани выпадали с операции Брау. Поминаю вам, что если вы видели это оружие, не значит, что остальное, большинство тоже видел его. Спасибо, что досмотрели до конца, и напишите свой скин, который вы считаете редким, который люди мало видели. Спасибо.